Биография героев причала Рассердить дочь безухого Нильса – все равно, что подписать себе смертный приговор. Любой пират знает, что нет женщины-коварней и опаснее Анабель. Ее отец был одним из самых жестоких корсаров, и дочь пошла полностью в него. Красота Анабель и ее искусство в бою побуждают членов ее команды сражаться за гранью возможности. Андал раньше не был ни магом, ни тем более разбойником – он был купцом, потом разорился и влез в долги. Пришлось искать новый способ обогащения. Надолго исчезнув из родного города, вернулся Андал уже уважаемым в известных кругах контрабандистам. По большей части он торгует драгоценными камнями и горным хрусталем, но где он их берет – загадка. Мало кому известно истинное прошлое Астры, да и сама она не спешит о нем распространяться. Говорят ли, что в поисках новых приемов магии воды Астра побывала практически во всех уголках Земли. Присоединившись к морским жрицам, она наконец в совершенстве овладела водными заклинаниями. Бидли – один из самых удачливых пиратов, орудующих у берегов Эрафии. Он всегда готов бросить вызов любым трудностям и из любой авантюры выбирается целым. Кажется, в любом уголке света кто-нибудь желает ему смерти, но Бидли всегда выходит сухим из воды. Он сам превосходный воин, виртуозно владеющий саблей и мушкетом, и свою гвардию тренирует лично. История Даргема, сплошные легенды. Говорят, некогда он в одиночку захватил целый форт, стрелы защитников просто не долетали до него. Немногие знают, что раньше Даргем был учеником чернокнижника в Негоне, и именно познания в магии подземелья являются его козырем. Зато многие убедились, что обстреливать его корабли с пушек и луков – пустое занятие. Когда-то Дерек был одним из множества рабов, прикованных к веслам Галеры, но однажды поднял бунт и вместе с остальными невольниками убил хозяев и захватил корабль. С тех пор Дерек и его команда живут среди пиратов Регны. Он отличается от других капитанов тем, что не гнушается работать вместе с матросами и никогда не прибегает к телесным наказаниям. Брат легендарного Бидли не столь суров и удачлив. Джереми любит веселье, выпивку и красивых женщин. Впрочем, у него есть еще одна слабость. Он любит оружие и коллекционирует новейшие разработки. Грохот выстрела для Джереми приятнее, чем любая музыка. Матросы говорят, что он может с расстояния в сотню ярдов попасть из пушки в чайку. Зилар был хранителем библиотеки в Арафии, исследовал архивы и собирал забытые записи. Когда вокруг столько знаний, удержать все в голове невозможно. Его обвинили в краже редкой книги и прогнали вон. Зилар пошел коком на пиратский корабль, но случай выявил в нем магический талант. Он научился контролировать память и свою, и своих противников. Гордый нрав и неприязнь сородичей – вот из-за чего Иллар покинул Афли. Им владели мечты о Поднебесье, он желал смотреть на всех свысока, как птица. Он стал пиратским капитаном, но матросы терпели его недолго и высадили на островок, где гнездились невиданные крылатые создания. За несколько лет Иллар сумел обучить их выполнять любые команды. Красота косметра и ее магическая сила поражают. Предводительница загадочного культа жриц, поклоняющихся морю, появилась в Регне недавно и словно бы из ниоткуда. Полагают, что к пиратам она примкнула, преследуя личные цели, но ей удалось подобрать к корсарам ключи. Сначала вынуждены, а потом и по своей воле они со жрицами моря стали ближайшими соратниками. Говорят, что Косиопея была любовницей регнанского мага и стала жертвой неудачного эксперимента. До сих пор неизвестно, можно ли превратить человеческую девушку в морскую нимфу. Эта история так и осталась загадкой. Зато все знают, что другие нимфы принимают Кассиопею за равную, и даже более того, под ее командой они идут в бой особенно охотно. Попасть в список личных врагов Коркиса не хочет никто. Этот вспыльчивый пират – один из самых опытных и жестоких морских волков. Многие торговцы уже знают, что если их судно решило ограбить Коркис, то лучше отдать товар добровольно, чем начинать самоубийственный бой. Его легко узнать по повязке на глазу, которую он никогда не снимает. Хоть Лина родилась в семье эрофийского дворянина, благородной барышней ее никто бы не назвал. Когда отец решил выдать ее замуж, Лина сбежала из-под венца, угнав принадлежавшую ее семье Каравелу, и прибилась к пиратам Регны. Они оценили не только крутой нрав юной мореплавательницы, но и ее связи на континенте, очень полезные в контрабандных делах. Этого чужеземца стараются обходить стороной даже самые отчаянные охотники на пиратов. Неизвестно, откуда прибыл Манфред, но все хорошо знают, как он взмахом руки поджигает целые галеоны. Среди морских разбойников Манфреда не очень любят за страшный акцент и склочный характер, однако уважают как наемного боевого мага. У этой девушки довольно темное прошлое. Она была рейнджером и замечала врагов и препятствия с самого дальнего расстояния. Потом, повздорив с коллегами, Мириан присоединилась к пиратам. Среди разбойников она получила прозвище «Зоркий глаз». Когда-то Спинт был очень талантливым начинающим волшебником и обучался в Академии Бракады, но однажды попал в плен к варварам Крылода, которые продали его в рабство на Галеры. Капитан Галеры заметил магический дар Спинта и предложил ему стать боцманом. Теперь Спинт сам капитан корабля. Он топит суда близ побережья Крылода и наслаждается новой жизнью. Тарк, князь полумифического морского народа, долгое время считавшегося вымершим, он осознал, что для возрождения его народа необходимо заручиться поддержкой сильных союзников, каковыми стали пираты. Как и все Никсы, Тарк могучий воин, способный сражаться и на суше, и в воде. Никсы боготворят его и стараются брать пример со своего повелителя. Элмор с детства мечтал стать мореходом. Он приложил немало усилий, чтобы воплотить свою мечту в жизнь и теперь годами пропадает вдали от суши. Многие пиратские капитаны славятся мастерством навигации, но Элмар за штурвалом даже самого утлого суденышка способен на истинные чудеса. Эаваци никогда ничему не учился, его колдовской талант врожденный. Он рос в приморском городе и поначалу воровал на рынке, раздваиваясь, чтоб подвести стражникам глаза. Со временем он смог разбогатеть, но у него появились докучливые и сильные враги в лице местных властей. После этого Макс Самородок бросил родные края и избрал для себя путь пирата.